Карис под пломбой или вторичный карис. В чем его причины? Возможно, пломба уже устарела и закрывает полость зуба не герметично. Вокруг пломбы попадают остатки пищи и микробы, как результат развития кариеса. Еще одна причина кариса под пломбой – это неполностью удаленные кариозные массы во время предыдущего лечения. Высверливая кариес, нельзя оставлять пораженные ткани, надо полностью убрать всю инфекцию и на здоровый дентин эмаль поставить пломбу. В таком случае риск развития кариеса под пломбой минимальный. Еще одна причина – это скол пломбы вместе соединения с зубом. В этой ямке собирается налет, остатки пищи и быстро развивается кариес. Старайтесь заменять пломбы при первых признаках изменениях цвета и структуры. Посещайте стоматолога каждые полгода, ведь самостоятельно без опытного доктора увидеть торичный кариес практически невозможно.